В данном уроке я кратко расскажу, как изучать данный курс. Данный урок пришлось переписать, потому что в бесплатной версии, к сожалению, нет, есть не все возможности, которые есть для тех, кто сразу приобретает курс полностью целиком. То есть у вас не будет меню специальное для просмотра данного видеокурса и не будет трех вариантов просмотра курса. То есть тот, кто приобретает полностью базовую версию, у него есть возможность просматривать вообще без использования меню. В виде готовых mp 4 файлов а где нельзя ускорить просмотр и просмотр на нашем канале youtube Но вот вы как раз сможете смотреть на нашем канале youtube и у вас будет возможность также ускорить просмотр как это сделать я сейчас покажу на примере предыдущего урока как его можно ускорить просмотр иногда это очень полезно и я сам самостоятельно, когда смотрю другие видеокурсы, я очень люблю, когда они выложены именно на канал YouTube, потому что люблю смотреть их в ускоренном режиме, как сейчас покажу. На YouTube-канале есть такая отличная функция. Когда вот внизу вы начинаете просмотр, есть такой вот всплывающее меню. Если вы не в полноэкранном режиме, то оно всегда здесь присутствует. Вот здесь подводите, и есть такая вот шестеренка настройки. Вы на нее нажимаете. И здесь есть такая скорость воспроизведения. Прекрасная функция. Сейчас идет все вот у нас в обычном режиме. Но можно сделать следующее. Нажать и сделать скорость ускорить до 1.25 и 1.5. Ну, некоторые видео исключения, когда я просматриваю на скорости 2.0. Тут происходит искажение уже звука, искажение восприятия. А вот скорость полтора это экономия 50% вашего времени. И при этом в большинстве случаев восприятие не ухудшается То есть, есть какие-то сложные например уроки где там рассматривается какие-то э, графики какие-то функции может быть там есть смысл смотреть э, в режиме один к одному но большинство уроков где есть какой-то материал, особенно если он вам знаком, я вам рекомендую не пропускать эти уроки, смотреть их последовательно, потому что курс построен логически от первого к последнему уроку, но просматривайте их на быстрой скорости. То есть вы будете представлять, о чем я рассказал в этом уроке, но поэтому потратите гораздо меньше времени. Вот это такой вариант, очень сильно экономит время. При таком варианте вы экономите прилично времени, если курс длинный, но получаете полностью всю информацию, которую я хотел до вас донести. Ну, кто в конечном итоге решится перейти к базовой версии, приобрести данный курс, то у него будет вот такое меню, где все уроки будут уже в одном меню помещены. Можно будет переключаться на необходимую часть и легко найти данный урок и просмотреть его, если потребуется заново. То есть к некоторому уроку вам придется, возможно, возвращаться, чтобы какие-то пробелы восполнить, особенно в последующем, когда вы будете искать выбирать необходимые инструменты для того чтобы реализовать вот эту стратегию пассивного инвестирования То здесь у вас будет возможность просмотра на youtube нажимая на зеленую клавишу и нажимая на белую э, клавишу просто запуска mp34 видео Ну, в данном случае сейчас это для вас не принципиально напоминаю содержание курса можно всегда посмотреть на нашем сайте на странице можете это сделать сейчас по ссылке и вскоре появится следующий урок на нашем канале и вы можете перейти к его просмотру. Спасибо за внимание.